друзья всем привет думаю у каждой хозяйки есть вопрос как отмыть грязную посуду от сильного нагара это касается сковородок кастрюль и прочей техники можно отмывать этим средством не только такие ковшики но и сковородки кстати нагар отмывать очень тяжело а эта смесь буквально за 5 минут очищает вот такой вот нагар, который был уже много-много лет. Который просто так ножиком или чем еще не соскоблить никак. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами этим замечательным советом. Нам необходима теплая вода. Добавляем 2 столовых ложки соды. Кстати, очень интересно, эту смесь можно будет использовать повторно. Не только для одной посуды, но и помыть в ней ложки, вилки, ножи. Добавляем 2 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. У кого нет жидкого, можно натереть на терке обычное мыло. Также 2-3 столовых ложки. И добавляем лимонную кислоту, 1 столовую ложку реакция пойдет, поэтому возьмите емкость поглубже, опускаем грязную посуду и ставим на медленный огонь. нужно чтобы оно покипело минут семь не больше. смотрите чтобы смесь не вытекла. достаем и смотрите как легко очищается. Очищается буквально за несколько минут. Никаких усилий мне не нужно делать, Посмотрите, как ну, все отлично отходит. Можно использовать и сковородки, и какие-то казанки. Самый-самый такой сильный нагар будет отпадать. Лимонную кислоту ничем не заменить. Многие будут спрашивать, подойдет ли лимонная эссенция. Нет, она не подходит. А лимонная кислота с этим справляется на ура. Вот такой вот блестящий, чистый. Ковшик у нас получается. Только посмотрите, как он сияет. Прямо как новый из магазина. Если вам понравился такой совет, обязательно напишите комментарий. Если вам не сложно, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик. И тогда вам будет приходить уведомление о новых видео. С вами сегодня была Светлана. До новых встреч. Всем пока.